Идикс-контент ушел при участии хардплея. 1 ну зачем вы на 1Х то согласились рекламировать? Это же букмекерская контора, а сейчас YouTube банит всех за рекламу таких вот... Зачем вы на них согласились? <Затор> <Затор> это типа из смех Карпа это все сделано, да? Где, <затор> <затор> <затор> Если меня заварят Сука ты ебалов Братишкин ты мужчина блять Братишкин Каждый день в Сука это просто банк Каждый день в рот Сука это просто банк Блять сука то очень много бата его Какой-то я трип пошёл, вообще. Блядь, убью, сука! Я дебил, почему? Иди в пизду, я не понял. Это бан. Чё, ебать, обидно, да? Это бан. Убай, чё-то есть. Бычьи яйца, это жесть, член, палос, имписюн. Я люблю сосать джу Я рейтера, нет. Я рейтер, да. Ты долбоёб, мля, согласен. Иди ты нахуй, почему? Хочешь-хочешь сам пизду. Если меня забанят, а, сука, ты ебало каждый день. Его раз в восемь, по-моему, уже банили, как если как не больше. День... То на ВК, то на Твиче, то еще <плодисмент> где. Я дебил. Ну неплохо, неплохо. Мне понравился такой, именно такой тяжелый, трипка прям как раз вот под... Типа как hard play, типа hard, все тяжело должно быть, значит, трип такой же должен быть. Прям даже вот как вот сейчас деет момент. Блин, сейчас. Это вылет такой, типа как пистолеты. То есть у него так как в трейлере было, не знаю, на его канале или там какой-то перезаливах. Короче, там как пули так вылетали. То есть на, на экран. А тут пистолет, получается. А... Нет, хардплей еще не смотрел.